Всем привет, друзья! Меня зовут Денис, и вы смотрите канал 812 Фото. Сегодня я расскажу вам о накамерном мониторе Apoche VS2 Fine HD. Ранее я уже делал обзор монитора Epoche VS5 Pro, и сегодня я немного буду сравнивать эти два монитора по каким-то основным параметрам. Ну что ж, поехали, давайте посмотрим, что находится в коробке. Друзья, подписывайтесь на наш канал и не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. На самом деле я был очень-очень сильно удивлен комплектацией монитора, потому что посмотрите, что здесь есть. Здесь есть все для того, чтобы начать работать. Единственное, что вы можете докупить, наверное, для полного прям счастья, это блок питания. Давайте по порядку. Это мягкий кейс, куда это все складывается, и можно не беспокоиться, что монитор повредится где-то на съемках. Это HDMI кабели AC и AD тип. Это кабель для того, чтобы прошивать монитор обновлять его это кстати вот переходник для блока питания конечно же микрофибра и внимание это зарядка и аккумулятор npf серии соневской да ну конечно это не соневский а аккумулятор какой-то китайский но серия sony да смотрите что он еще есть инструкция на английском языке ну и кому нужно, конечно же, на китайском. Наклеечки. Вот это вот самое главное, что должно быть, конечно же, в мониторе в комплектации. Идем далее. Это два крепления. Одно из них это башмак. Ну, очень интересный башмак. Три восьмых и дальше идет одна четверть. Вот. И еще одно крепление, которое вот так вот выглядит для того, чтобы вы могли абсолютно в любой плоскости монитор себе повернуть. Крепится это и на стойку, и на риг, куда хотите. Но ну, смотрите, здесь с двух сторон одна четверть, и есть вот такой переходник для того, чтобы э, закрепиться, как я уже сказал, или на стойку, или на риг. И здесь вот есть такие пазы. Сейчас фокусируется камера. Пазы, которые очень точно крепятся друг с другом. Ну, понятно, они же и на то и пазы. И вы можете зафиксировать как угодно, Монитор. И еще одна очень важная деталь это козырек от Солнца. Он здесь поменьше, чем в VS5 модели, но при этом с функцией своей, конечно же, справляется. Конечно же, у модели VS5 козырек был получше, он создавал полную темноту, был длиннее намного. Но здесь, как видите, более такая простая модель. В отличие от модели VS5, этот монитор гораздо тоньше, поменьше размером, и у него очень приятное такое прорезиненное покрытие. На передней панели у нас есть кнопки, в то время как на модели VS5 кнопки были сбоку. На задней панели у нас есть вход компонентный, так называемый YPR Y, PB и PR. Есть вход AV, видео левый и правый канал звуковой, HDMI вход, Вход для блока питания, слот для аккумулятора. Сбоку у нас есть вход для USB, чтобы прошивать программное обеспечение. Снизу у нас есть выход на наушники и резьба для того, чтобы установить монитор на штатив или рик. Резьба 1 четверть. Сам экран у монитора глянцевый. Я когда снимал пленку, думал, что будет матовый. Но нет, он глянцевый. На передней панели у нас есть кнопка включения-выключения. Кстати, мы ее сейчас нажмем. Включается прибор э, довольно долго. Секунд 5-7, наверное, а то и больше. Следующая кнопка – это выбор э, входа. Выбираем между тремя входами HDMI, Hyper или AV. Вот у нас загрузился монитор. Так, это у нас уже кое-какая функция включена. Об этом чуть позже. Нажимаем выход из меню. Вот выбираем второй кнопкой «Вход» и собственно кнопка меню и джойстик нажимаем на кнопку меню и в первом меню в первом подпункте меню нам предлагают выбрать монохромное отображение на мониторе серое красное зеленое и синее далее шкала настройки экспозиции false скала далее зебра 70 80 и все Пик это отображение точек, которые э, вам указывают, на каком объекте сейчас находится фокус. Можно цвет этих точек выбрать, можно выбрать гистограмму. Кстати говоря, э, в модели VS5, кроме гистограммы, еще был вектроскоп, еще был RGB-аппарат. Здесь только гистограмма. Можно вывести громкость камеры. Вот все отображается на мониторе. Можно вывести цветовой панель, чтобы отрегулировать цвет самого монитора. Ну и, собственно, HD мод это специальная функция для фотоаппаратов. Иногда фотоаппараты некорректно отображают информацию на таких мониторах. Далее мы можем выбрать различные маркеры. Центральный маркер и сейф Area для различных разрешений. Вот столько есть выбора здесь. Далее. Мы можем настроить картинку, развертку картинки. Это актуально для телевидения, например. Можем сделать зум картинки. Можем перевернуть ее по горизонтали и по вертикали. Можем заморозить картинку. Вот, например, я сейчас перед камерой так вот сделаю, заморозили картинку, и ничего нет, не отображается. Возвращаемся. Дальше настройки цветности самого монитора. Это яркость, контраст, насыщенность, цветовая температура. И у нас сейчас она выставлена в пользовательском режиме. Далее можно назначить на вот эти вот кнопки, на джойстике, различные ярлыки, да, быстрые кнопки. И далее идут другие настройки. Это язык, собственно, прозрачность самого меню, громкость, как я понимаю, наушников, куда будет выводиться аудио (HDMI, AV) и сброс и, собственно, обновление самой прошивки монитора. Вот и все меню диагональ экрана у модели VS2 7 дюймов, точно такая же как и у модели VS5 и разрешение экрана у них тоже одинаковое 1920 на 1200 пикселей ну что ж, друзья, получается что VS2 более такой любительский что ли монитор, если можно так выразиться здесь нет SDI входа здесь поменьше разрешения поменьше функций да и сам он, кстати, поменьше по корпусу, если судить но при этом он полегче, дешевле, и мне кажется, если вы занимаетесь каким-то средним или простым совсем проектом, то функций, которые здесь есть и его параметров, хватит за глаза. Поэтому вы можете посмотреть в конце видео характеристики VS5 и VS2 и сами представить уже для себя полную картину, если сравнивать эти мониторы. Ну, а с вами был Денис и канал 812фото. Селаем вам только удачных снимков и хорошей интересной работы. Всем пока!